На собрании Еврокомиссии была поднята тема о выделении Черногории 1,3 миллионов евро. Общая цель программы по содействию укреплению Верховенства права является подготовка страны к вступлению в Шенгенскую зону. Как отмечается в документе о содействии укреплению верховенства права в Черногории, основное внимание будет уделяться поддержке органов государственной власти, а также предоставлению высококачественных услуг гражданам и бизнесу. После подписания контракта объем финансирования составит 1,3 миллиона евро. Срок осуществления плана три года. Если говорить именно о вступлении в шенгенскую зону любого государства, здесь плюс только один большой, да, то, что действительно внутри этого пространства перемещение граждан становится более свободным практически неограниченным черногория оставалась основным туристическим направлением для россиян только в ноябре прошлого года страну посетила около 100 тысяч российских туристов российским гражданам чтобы попасть в черногорию виза была не нужна но теперь с принятием контракта все поменялось в целом нужно отметить да что Любая, любая тенденция, которую сегодня Черногория реализует на пути, будь то в Европейский союз, будь то по участию блока НАТО, будь то присоединение к антироссийским санкциям, оно, конечно, никак позитивно на российско-черногорских отношениях отразиться не может. Черногория до 2006 года входила в состав Сербии. Туризм в Черногории с 1980-х годов становится популярен, а вскоре и вовсе превращается в одну из ведущих отраслей экономики страны. Поток иностранных путешественников вырос на 39% процентов в 2009 году. В настоящее время половина бюджета поступает за счет туризма, но будет ли все так же после вступления Черногории в шенгенскую зону? Если мы посмотрим на ту позицию, которую Черногория сегодня, например, занимает в отношении России, то она получит и те же самые проблемы, которые сегодня имеет Евросоюз, ну, в частности, в сфере энергетики. да Поэтому сказать о том, что вот это будет благотворный процесс, для Черногории вот так вот, что если э, при сохранении санкций полностью придерживаясь курса Брюсселя, я думаю, что полностью позитивной тенденции не будет. Россияне с ноября получают шенгенскую визу вне упрощенного режима. Это значит, что виза стала дороже и увеличилось время получения визы. Цена выросла с 35 евро до 80, а срок действия уменьшился под даты поездки. Для сравнения, в 2019 году в Черногории россиянам можно было пребывать около 90 дней без шенгенской визы. Как отмечают аналитики, уже к 2025 году Черногория войдет в шенгенскую зону, а это сильно ударит по притоку российских туристов в страну. В целом политика Европейского Союза, в том числе и с точки зрения шенгена, она направлена на то, чтобы любыми путями затруднить продвижение российских граждан как туристов. Доступ туристов в Черногории, конечно, будет более сложным. Согласно описанию контракта, главной целью является помощь Министерству государственного управления Черногории эффективно и рационально осуществлять стратегию реформы государственного управления на 2022 по 2026 годы и план ее реализации. Николай Суховский, Адельна Абдрахманова, Универньюз.